Привет, это снова я, И сегодня я расскажу вам про новое обновление AB Clicker. Хочу сказать вам, что Кузя, к сожалению, уже не будет вести дневник разработки. Он решил остаться на Мальдивах и построить свой бизнес. Надеюсь, вы готовы к обновлению, потому что вас ждет куча контента. Погнали! Добро пожаловать в новый седьмой сезон ABPS Gold TV! Вас ждут новые награды и скины и новое оформление игры. В этом сезоне мы решили полностью переделать АБПС, надеемся, что в лучшую сторону. В первую очередь мы решили отказаться от бесплатного АБПС, при этом звезды теперь будет получать намного легче и быстрее. Также мы полностью переработали систему продвижения в АБПС, теперь, чтобы выполнять награды, нужно выполнять особые задания, например, выиграть два раза в определенном режиме. Это, наверное, интереснее, чем просто забрать все награды. Кстати о них, мы планируем добавить больше наград в АБПС. Теперь перейдем к скинам. В этом сезоне вас ждут новые скины, скин АБПС «Телезвезда» и обычные скины сезона телевизор, золотой символ. А также особые скины, торт и король игры. Эти скины приурочены ко дню рождения АБ Кликр. А скин король игры можно будет выиграть в особом испытании, о котором сейчас и пойдет речь. Новое испытание будет также частью события в честь дня рождения АБ Кликр. Также сразу после выхода на один день будет доступно событие «Золотая осень», в честь первого обновления AB Clicker, вышедшего два года назад. В честь дня рождения игры мы приготовили для вас новый конкурс AB Makers на тему пещеры и кристаллы. Присылайте свои работы нам в телеграм-канал. Ну а теперь о других изменениях. Из-за добавления заданий в ABPS мы убрали достижения, но в следующих обновлениях заменим их на что-то более совершенное. Мы также убрали режим на четверых, из-за его невостребованности. Немного переделали режим на двоих, и его экраны окончания. Теперь в режиме на время, можно получать монеты за победу. Мы на время убрали режим битва с боссом, как только он будет доработан, мы его вернем. Думаю, что пора прощаться, обновление получилось довольно большим. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пока.